Что ж, сегодня мы с вами будем уже концентрироваться непосредственно на теме поясницы. И тема сегодняшнего урока, почему вообще болит поясница. Дело в том, что у многих людей возникает эта проблема, но мало кто понимает основное зерно, почему же возникают боли в пояснице. И сегодня я хочу вам об этом рассказать. И хочу вам привести пример одной моей подписчицы. Буквально недавно, позавчера, она мне рассказала свою историю. И с ее соглашения я решила рассказать ее вам, потому что это самый типичный случай появления боли в пояснице. Итак, знакомьтесь. Моя подписчица Светлана. Естественно, я фотографию ее не использовала, потому что мы с ней так договорились. Ей 44 года, она работает в банке. Естественно, постоянная работа за компьютером, а после работы остается время только на семью, приготовить ужин и так далее. То есть она дополнительно не занимается никакой физической активностью. Гиподинамия на лицо. И буквально месяц назад произошло одно счастливое событие у Светланы. У нее родился внук. И она в последнее время часто нянчится с ним, помогает дочери по дому и так далее. И вот буквально пару дней назад, когда она в очередной раз стала брать малыша на руки, она вдруг почувствовала, что у нее появилась боль в пояснице, и она не смогла полностью разогнуться. И ее, это, естественно, очень сильно встревожило она постаралась ребенка положить обратно и немножко расслабить спину, для того чтобы боль немного сошла и вроде бы стало легче, но дело в том, что вот эти вот приступы и появление периодических болей она приходила все чаще и чаще и естественно Светлана сразу же мне написала, что а что же мне делать? Я хочу активно нянчиться с ребенком, помогать дочери, спокойно работать на работе, но боли в пояснице мне просто стали мешать жить и что же мне делать для того, чтобы быстрее, восстановиться и вообще избавиться от этой боли. И вместе со Светланой мы стали разбираться, в чем же здесь причина, почему появилась боль в пояснице. Кстати, я думаю, что Светлана сейчас тоже смотрит это видео, поэтому, Светлана, передаю вам привет. Как видите, ваша история оказалась образцово-показательной. И, как видите, дорогие друзья, что все-таки боль в пояснице может появиться вот так вот внезапно, когда, естественно, вы даже не ожидаете. Поэтому давайте все-таки разбираться, почему же возникает боль в пояснице. И обратите внимание, что боль может появляться абсолютно в разных случаях. Это может быть и из-за гиподинамии, то есть это и офисное работники, которые постоянно сидят за компьютером, например, как Светлана. Это могут просто быть и люди не работающие, которые постоянно допустим, сидят за телевизором, за рукоделием и так далее. То есть, постоянно находятся в одной статической позе. Также к этому относятся профессии за рулем и так далее. То есть, по идее, к этой категории относятся очень много людей. Ну и вторая категория – это тяжелый физический труд. Например, это профессия, да, либо это спортсмены, какая-то тяжелая физическая активность, допустим, интенсивные тренировки в зале и так далее. То есть, боль в пояснице может возникнуть абсолютно у разных людей, кто и активно физически работает, и у тех, кто наоборот, почти не двигается и постоянно находится долгое время в одной позе. И вот, что же делают абсолютно все люди, независимо от профессии и от того, чем они занимаются, если вдруг появляется боль в пояснице. Естественно, они обращаются к врачу, Врач назначает сразу же снимок МРТ, потому что уже так заложено, что если у человека есть боль в спине, то, естественно, врач не начинает разбираться, не смотреть, что же происходит с организмом человека. То есть он просто же сразу отправляет на снимок для того, чтобы посмотреть состояние позвоночника. Человек идет, делает снимок МРТ, и, естественно, в большинстве случаев могут найти либо грыжу, либо протрузию, либо что-то еще. На основе этого снимка врач, естественно, делает вывод, что в болях виновата ваша грыжа. И он означает вам просто либо горизонтальное положение, то есть меньше всяких нагрузок, отдыхайте. И, естественно, никакой физической дополнительной нагрузки. Мол, отлеживайтесь и все у вас постепенно пройдет. Ну, естественно, может быть, это действительно проходит, но со временем вы забываете о болях, вроде все хорошо, а через неделю, через две, через месяц, через два месяца вдруг эта боль-то снова приходит, и никуда она у вас не девается, и получается замкнутый круг. И врач, который вас направляет на МРТ, он естественно не смотрит ни ваши мышцы, ни баланс их и так далее. То есть у него сразу идет ассоциация. Если есть боль в спине, значит это позвоночник, значит надо сделать снимок МРТ и по-любому что-нибудь там найти, чтобы это связать с болью. Но так ли это? Действительно ли грыжа и протрузия может быть причиной боли? Вот смотрите. Грыжи или протрузии – это просто-напросто выпячивание межпозвоночного диска. Дело в том, что грыжи дисков есть примерно у четверти живущих людей, и они в течение жизни могут даже о них не знать, потому что их, например, боль не беспокоит, на МРТ они, естественно, не ходят, и даже не знают, что у них эта грыжа есть. Есть и есть, и абсолютно ничего в этом такого страшного нет. Потому что здесь больше будет зависеть размер грыжи, чем ее наличие. Если протрузия или грыжа доходит примерно до 5 мм, то это абсолютно никак не связано с наличием боли. Вот сами представьте, если грыжа до 5 мм, она просто физически не может достать ни до нервов, ни до связок, ни до мышц. Она абсолютно не будет приносить боли, поэтому она не будет являться причиной. И вероятность боли в пояснице из-за грыжи все же не более 50%. И обратите внимание, что раз грыжи и протрузии у нас образуются в межпозвоночном диске, а в этом месте у нас нет абсолютно никаких болевых рецепторов. Поэтому от самой грыжи или от протрузии боли абсолютно никак не может быть. Все будет зависеть от их размера. Но сейчас внимание, еще один интересный факт.